Всем снова здрасте! Это снова вы, это снова я, и сегодня речь у нас пойдет о школе казачьего ножевого боя. Что это такое, какая наша философия и почему с коммерческими школами у нас очень мало общего. Поехали! Первый момент. Школа КНБ бесплатно. Ну, на этой теме, наверное, только ленивый не поспекулировал, мы же как-то должны оплачивать аренду залов, время от времени приобретать инвентарь, супчик на поляне, опять же, кто-то же за это все дело платит. Какие же мы бесплатные? Да, с точки зрения коммерции, школа КНБ это 100% убыточный проект. Если вам больше близка эта тема, ну тогда не смотрите на школу КНБ, как на школу. С финансовой точки зрения, это семья. У каждой семьи есть свои внутренние потребности, которые мы закрываем собственными силами. Если нам необходимо приобрести инвентарь, как правило, скидываемся. Без, знаете, вот без всяких этих добровольных ежемесячных взносов, строго по необходимости и реально добровольных. То есть без всякой обязаловки. Благо это случается крайне редко. В каждом филиале свой подход к решению финансовых вопросов. Рассказываю, в Москве висит кубышка, куда каждый может положить копеечку, и об этом даже уже никто не напоминает. В апрелевке я лично из своего кармана закрывал все финансовые вопросы, а потом выиграли премию губернатора Подмосковья и успешно спустили ее на инвентарь. При переезде в Питер мне ребята помогли, которые здесь раньше на меня занимались. А потом, когда мне потребовалось большое количество ножей, я подогнал спонсора магазин ⁇ Солдат удачи ⁇ В Петрозаводске ребята скидываются рублей по 200, по-моему, за зал в месяц. Ну, кто как решает свои вопросы? В благополучной семье Маджин не считает, что сынок пообедал сегодня на 157 рублей 20 копеек и не требует с него кварплаты, если он приехал в отпуск отдохнуть к родителям. Также и в КНБ, если почувствовал себя частью семьи. Ты сам предложишь помощь, если в этом будет необходимость. А до того регулярной хватности никто никогда не потребует. КНБ это благополучная семья. Именно поэтому на нас очень косо смотрят коммерческие школы ножевого боя. Ибо каждая фотография с тренировки КНБ рассматривается как прямая упущенная выгода. Каждого человека на тренировке КНБ они умножают на потерянные минимум 5000 рублей в месяц. Выражаясь языком говноедов, мы охуенно демпингуем их рынок. Второй момент. Школа КНБ формально на бумаге не существует. Мы не ООО, не НКО. Нам нечего платить налоги, мы ни перед кем не отчитываемся. В этом формате, да, КНБ это не школа. Это идея. Идея о том, что спорт должен быть бесплатным. Конечно же, мы эту идею не навязываем. Если умеешь что-то, не делай это бесплатно. И полным долбоебизмом было бы заставлять какого-нибудь профессионального тренера въебывать бесплатно, пеняя на нас. Типа, вам посмотрите, какие КНБ молодцы, а вы, крахоборы пидорасы дерете с нас по 5000 рублей в месяц. Но, просто примите как факт, что в КНБ может прийти заниматься любой, а задержится только тот, кто разделяет базовый принцип о том, что деньги надо зарабатывать на основной работе, а в свободное время можно заниматься спортом. Сам научился, научи других. Поэтому мы к этому не принуждаем, и у нас нет какой-то коммерческой выгоды, знаете, как в других школах, аттестационные взносы по 40 тысяч рублей за право открыть филиал в своем городе. У нас, естественно, такого нет. Мы просто рассчитываем на то, что если чувак хорошо занимается, при переезде в другой город, он, наверное, может открыть филиал. Ну, или организовать дополнительный в своем районе в отрыве от тренировок в основном филиале. Вот мы так Наших инструкторов воспитываем, спорт должен быть бесплатным и знаниями надо свободно делиться. Инструктором КНБ физически может стать только пассионарный электруист. Нас таких ужаленных немного, но мы есть и мы рядом с вами. Не надо злить нас! Именно поэтому коммерческие школы у нас и недолюбливают и при первой же возможности распространяют нелепые слухи. Потому что им необходимо вкладываться в продвижение своих объявлений, ну просто чтобы группу набрать там немеренные бабки на контекстную рекламу. А у нас куда больше охват за счет исключительно органического трафика. Это при том, что у нас даже сайта нет. Они делают видео на ютубе и их смотрят там по 200-300 по 300 человек. А у нас просмотров миллионы, причем на халяву. Ну за что нас любить, если их соревнования между несколькими школами уступают по численности нашей рядовой тренировки? Ну и само собой, как же потом своим же ученикам в глаза смотреть, если бесплатные КНБшники как минимум составляют достойную конкуренцию тем, кто прошел полноценный платный курс по сверхпродуманной методике? А то ведь еще пизды дать можем. Ну и за что нас любить, если они ножевой бой изобрели, а мы его приватизировали? Бэм! Третий момент. Школа КМБ – это не та школа, из которой можно выйти с сертификатом об окончании. В классическом понимании школы как учебного заведения мы что имеем? Это жесткая учебная программа, строгий учитель, ебущий тебя за неуспеваемость – Система зачетов сдал-не сдал и определенный уровень ответственности инструктора за качество приобретенного учеником пласта знаний. В нашем случае школа КНБ это не школа, это университет. Мы бесплатно отдаем знания и помогаем развивать навыки, но мы не заставляем этого делать. Если тебе понравилось и зацепило, ты сам будешь тянуться к знаниям. Благо рядом всегда есть инструктора, которые подскажут, что-то посоветуют и помогут. Если не зацепило, я как инструктор не буду из вялого тюфика делать, пытаться спортсмена. У меня всегда есть рядом горящие глаза, в которые вкладываться и целесообразнее, и гораздо приятнее. Отсех происходит естественным путем. И начиная с первой лекции, да даже самой первой фразы по глазам уже явно видно, кто в КНБ больше не вернется. Фразы достаточно всего одной. Самообороне не учим. Выражаясь языком экономистов, на этапе от одного месяца обучения у нас очень высокое качество спортсменов за счет изначально широчайших воронки продаж. Смотрите, как происходит набор в коммерческую школу ножевого боя. Формируется группа из 15-20 человек. Эта группа попадает на определенный этап обучения. Три месяца, полгода, год, не суть важных. Эту группу инструктор обязуется обучить согласно методическому плану, по окончании которой следует выпускной экзамен. И сдал, не сдал, там дальше либо свободен, либо может перейти на уровень выше к более опытным спортсменам. Само собой, в эти группы попадают очень высоко мотивированные граждане. Это пауза? Не очень! Но ведь все прекрасно знают, что не каждый может стать Овечкиным или Плющенко, научившись кататься на коньках. Помимо базовых навыков, которые может привить любая школа, коммерческая, бесплатная, фиолетовая, в спорте еще важны данные. Физические, это у нас в же реакция мангуста и скорость гепарда. Морально-волевые, все-таки единоборство, без желания победить тут далеко не уедешь. Ну и само собой для успеха потребуются годы тренировок. Научить человека, с какой стороны за нож держаться, дурное дело там оно не хитро. А где в школе взять чемпиона? Как оно обычно происходит в официальных видах спорта? Ты там в каком нибудь Усть-Педрющинске занимаешься на уровне премьер-лиги и мечтаешь о том, что когда-нибудь приедет покупатель из Москвы и заберет тебя в большой спорт. А в ноже такого нет. Каждая школа вынуждена вести естественный отбор за счет того трафика, который физически может через себя пропустить. Если у тебя проходимость 50-60 человек в год, то инструктора вынуждены будут работать с тем, что пришло. А у нас каждую тренировку присутствует куча новичков. И вот представьте чисто математически, где выше шанс простречать хороший ассортимент опытных бойцов. Там, где закрытое сообщество и три инструктора из года в год делят первые места, или там, где проходимость 150 человек в месяц. Еще один момент. Школа КНБ самая открытая из всех. У нас самое мощное присутствие в благосфере, и если вы когда-нибудь озадачитесь поиском материалов про ножевой бой, вы, по-любому попадете на КНБ. Вы найдете огромное количество часов отснятых методических пособий, вы найдете наши открытые сообщества в социальных сетях и при желании даже пролистаете ленту за несколько лет и сможете увидеть, сколько человек присутствовало на каждой тренировке в каждом филиале. Не говоря уже о большом количестве видео с наших тренировок, но это отдельная тема. Подавляющее количество филиалов КНБ занимается в общественных местах на свежем воздухе. И в отличие от коммерческих школ, которые закрываются в залах и хер его знают, чему там учат, к нам может прийти абсолютно любой, в любое время и посмотреть, чем мы занимаемся, расспросить, присоединиться или просто посмотреть со стороны. Основатель школы казачьего ножового боя Демушкин Дмитрий Николаевич. О том, почему именно казачьего... Мы поднимали из глубины веков искусство казаков-пластунов. Он рассказывал в одном из моих видео, на все материалы, которые требуют отсылки, я размещу линки в описании этого видео на YouTube. На регулярной основе школа существует больше пяти лет, если копнуть в историю, основатели школы занимаются ножом лет так 20. Мы занимаемся спортом и только спортом. Несмотря на то, что наш основатель это видная фигура русского национального движения, спортшкола КНБ ни к политике, ни к каким-либо субкультурным неформальным течениям не относится. Конечно же, у нас идет повышенное внимание со стороны спецслужб и недоверие случайных наблюдателей. Но мало кто сходу так может предположить, что трезвые молодые люди всех полов, всех национальностей могут объединяться без злого умысла. Мы к этому относимся с пониманием. Время сейчас такое. Спецслужбы сейчас следят за всеми. За фанатами, за страйкболистами, за кем-то плотнее, за кем-то издалека. На нашем примере говноеды любят спекулировать, что ну, у нас каждая тренировка чуть ли не заканчивается вызовом ОМОНа и всех принимают мордой в пол. Ребят, за пять лет дважды они приехали на нашу поляну отрабатывать политические заказы. И то приезжали без жесткого пресса, мордой в пол никого не клавят, Просто приехали, изъявили желание познакомиться поближе. Мы, соответственно, как законопослушные граждане, предъявили документы. К нам никаких претензий. Как занимались, так и занимаемся. Один из самых часто задаваемых вопросов насчет КНБ, это почему на наших общих фотографиях некоторые люди прячут лица под маской. Я считаю этот вопрос дико возмутительным. Тем не менее, отвечу. Рожа не вышла. Рожу вчера набили. Нет настроения. Не любишь фотографироваться. Для молодежи особенно актуально. Хочется в гангстера поиграть или реально где-то набедокурил. Меня, как человека, делающего общую фотографию, вообще это не ебет. Лично я зимой сам ношу балаклаву, потому что в ней реально тупо теплее, и летом стараюсь ее носить, чтобы застраховать лицо от случайных ссадин, ну и просто вопрос личной гигиены, у нас все-таки фехтовальные маски общие. Мы каждую тренировку заканчиваем общей фотографией, это хорошая, добрая традиция, и среди тех сотен и тысяч парней и девчонок, которые прошли через КНБ, стабильно прячут. Лица по пальцам одной руки пересчитать. Обычно это вопрос о строении. Захотел одел, захотел, снял. Пролистайте стенку, увидите всех в профиль. Мы же это делаем для себя. Потом, когда листаешь фотографии, реально прикольно посмотреть, как ты на слайдшоу стареешь. Кстати, у меня сложилось личное, но очень глубокое впечатление, что стабильно лица прячут на фотографиях только внедренные к нам сотрудники правоохранительных органов. И, знаете, общая черта, они придут, месяца полтора плотно позанимаются, а потом пропадают. Ну, судя по всему, доложив наверх, что у нас все хорошо, экстремизма нет, и ребята нормальные, ну, собственно, а мы не против, вы можете даже открыто приходить заниматься, нам скрывать нечего, лица мы не прячем, мы их время от времени пережим. На этом на сегодня все. Если остались какие-то вопросы, сперва разверните описание этого видео на YouTube. Если вопрос все еще будет актуален, встретимся в комментариях. До новых встреч. Занимайтесь спортом.